Здравствуйте, дорогие гости моего канала! Сегодня мы с вами будем делать бант из блестящего фоамирана Вот такой замечательный бант с короной Для создания такого банта нам с вами потребуется Фоамиран разных цветов Я взяла желто-оранжевый блестящий, розовый И для короны, и сердечко, которое в центре, красный Красный у меня самоклеющийся, можно взять простой так же, как в предыдущем видео я говорила, я взяла все шаблоны и трафареты из интернета. Это вот для банта. Вот такой у нас трафарет. Корона. И сердечко. Для начала нам нужно с вами обвести все наши трафареты, перенести их на фоамиран. Берем зубочистку и обводим. Когда я вот этот трафарет принесла на фоамиран, у меня сразу возник вопрос. Вот эти края, которые мы будем подгибать к середину, они большие. Когда я их подогнула, они такой же длины, видите, как вот у нас сама вот эта вот серединка. Поэтому я их сразу немножко хочу сделать меньше. То есть вот она у меня вот такая, я ее наполовину уменьшаю с двух сторон. Можно было сразу на вот этой основе. Но как, так как вы тоже будете ее скачивать с интернета, я хотела вам сказать, что нужно вот показать и сказать, вот, что вот здесь нужно подрезать. Так как самоклейка у меня, красная самоклейка, я обвожу ручкой. наши трафареты или шаблончики на наш фоамиран теперь мы их вырезаем Когда мы с вами вырезали все заготовки, мы приступаем к сборке нашего банта. Для начала мы с вами, наверное, склеим большой бант. Такую заготовочку мы просто берем клей. Не согрелся еще наш клей, подождем пару секунд. Клей наносим его ровно посередине. И с двух сторон сгибаем наш банк к середине. Вот такой бантик у нас с вами получился. Пару секунд подержали. Вот наш бантик готов. Теперь приклеиваем корону. Корона у меня самоклеющаяся. Я отрываю вот эту часть. Приклею к нашему вот такому желтому бантику. И на самый край посерединке. Наш бантик приклеен. Теперь мы клеим наш розовый бант. Наносим клей посередине. И приклеиваем наш бантик. Сердечко у нас тоже самоклеющее, если мы убираем один слой и приклеиваем посередине сердца. Наш бант почти готов. Посмотрите. На этом бантике у меня еще бусинки, наклеены на короне. Для этого я взяла полупуговки двух видов. Такие маленькие и побольше. Те, которые побольше, я приклеиваю в центр. Те, что поменьше, по бокам. Наш бант почти готов. Осталось приклеить резинку. для того чтобы нам сделать резиночку я беру опять фетр можно обвести какого-нибудь диаметра небольшого я вырезаю на глаз приблизительно я знаю какого диаметра мне надо 2,5 сантиметра. я вырезала сразу полосочку с нее сформирую два круглышка сразу я эту полоску вырезала пополам сложила два кружка у меня получилось. Немножко неровности идет, и отрежу. Так. Делаем два надреза посередине, друг напротив друга небольших. шириной сантиметр два небольших отрезка ну, сантиметров по 5 и две резиночки я возьму красненького цвета продеваем нашу ленточку в наше отверстие здесь можно немножко клеить чтобы резинка не двигалась можно и не приклеивать ее я так чуть-чуть ее прихвачу. Так. Ленту приклеиваем, лишнее отрезаем. Все, основа для наших бантиков готова. Мы ее приклеиваем. Наш кружок хорошо мажем клеем. Не близко к краю, чтобы у нас клей не вылазил. И приклеиваем на наш бант. Клеим посередине, но желательно, чтобы зеленый не торчал потом снизу. У меня вот здесь немножко торчит, я подрежу. Вот видите, немножко торчит на мой кругляшок. Поэтому я говорю близко правильнее клеить. Все, мы с вами закончили. Вот такие замечательные банты для маленькой принцессы у нас с вами получились. И за очень короткий срок. По времени они занимают ну, минут 15-20. Зато как красиво. Подписывайтесь на мой канал, оставайтесь вместе со мной и будем творить дальше. До новых встреч!